Trailer, it, Такой дошел, где он? Да я не понял, где он? Он там хлопает, как кионизация. Почему они такие тупые, ребят? Ребята! Целый рабочий день позади я подъезжаю на стоянку на парковку у Walmart, как и прежде. Здесь я встречался со своим клиентом. Помните тот дедушка, который отдавал мне Шевелли в прошлом рейсе, Шевроле Шевелли. Сейчас я ему привез от другого дедушки из Флориды, комару старый. Но есть нюанс. Нюанс заключается в том, что автомобиль находится Камаро на втором этаже, в самом конце. Поэтому встаем где-то где вот здесь под фонариками. Дедушка, вон, видимо, на джипе стоит впереди. Ну и будем сейчас машина выгружать, загружать. Четыре выгрузить, одну отдать и 3 загрузить обратно. Это такой план, ребята. Так, ребятки, вот в чем преимущество трейлера с многими-многими дверьми с разных сторон. Видите? Конечно, здесь свет по-хорошему должен быть, но все равно темное время суток. Видите, открыл со всех сторон дверь. Удобно. мне кстати, один чувак знакомый. Знакомый за окном позвонил. Говорит, давай вот я вот куплю трейлер. Вот только, говорит, половину цены отдам сразу, половину цены потом. Я, говорит, водителя посажу. Я говорю, ну ты, блин, бизнесмен круто придумал, конечно. Но моя-то выгода в чем? Тоже могу водителя посадить. И типа потом заработать или мне отдать еще половину? Я говорю, ну не. Так дела делать. мне -то тоже на что -то покупать нужно. Я куда дороже тренер хочу купить? Так, а мне, блин, делов здесь очень много. Три машины сверху надо скинуть. Фух, ладно, занимаемся физкультурой. А тут целый день ехал, устал ехать просто на месте, сидеть. Неинтересно мне. Додж. Додж, yeah. Прикольно, бабульки ехали. Остановились, говорит, а что за тачка? Вот, блин, классно, ребят, ну. Представляете такое в России? Бабульки вообще, чтобы ездили 70 лет на машине, это уже, да? Сложно представить. Но, допустим, они едут. И они такие, ехали, ехали, увидели тачку, видите, он оттуда, взяли сюда именно, подъехали специально. Одна, вторая говорит, спроси, что за тачка. И так говорит, что, what kind car? И вот они стали смотреть в очках, две бабульки. Как классно, елки-палки. Что их не только вязание интересует дома, и сказки внукам, это тоже важно. Ну и просто какая-то красивая машина, подъехали спросить, да вообще на машине ездить, блин. Супер, ладно, давайте. А меня интересует сейчас выдвинуть сюда эти машины. Оу. Oh. Wow. Мой пульт, ребят. Какого фига. Любопытно, ребят. Все хотят заехать, посмотреть машину. Ну и заехали на мой пультик. Ладно, что так бывает. Хорошо, что у меня вот такой запасной есть. Тоже моя ошибка. Я слишком далеко провод кинул. Зачем я это сделал? Надо было вдоль трака положить. Ну он бывает. Так, полный. Окей, пойди. Спасибо. Спасибо, парень. Спасибо. Блять, с таким пультом я остался. Наехал, кто-то и уехал. А, чуть-чуть током бьется, блин. Ладно, двумя руками надо взять Ребята, ну что, я приехал выгружать вот этот автомобиль Ford. Спасибо. В общем-то, все идет по плану. У меня какое-то прям потрясающее настроение, очень хорошее. Я не знаю, с чем это связано. Вроде бы ничего такого не произошло. Не знаю, выспался сегодня, наверное. Этого вполне достаточно. Что еще? Ну, просто погода классная, солнышко светит. Не знаю, успею я или не успею загрузиться, но настроение классное. Вот сейчас уже не очень. Помнил, когда про... Вот эту штуку, которую мне вчера раздавили, блин, и уехали. Ну ладно, заменю, что новый поставлю. Как раз у меня вот здесь была уже трещина. Вот здесь, видите, торчит немножко. Как раз для нового, для нового собственника моего трейлера, который у меня его купит, я заменю вот эту штуку. Знаете, я иногда смотрю там какие-то ролики на ютубе или знакомых, просто ребят спрашиваю, они говорят, ой, все плохо, все плохо, грузов нет на рефрижераторах, там на драйвенах, я говорю, вы что, сдурели? Я просто не успеваю, просто не успеваю, Шесть машин меня ждет, а мне еще выгрузить надо, короче, хватит болтать, сейчас я вот этот корвет наверх кидаю, потом выгружаю Макларен. здесь его отдаю, и потом едем скорее дальше забирать уже автомобиль следующий, потом отдавать, ну короче, ладно, будем работать. Так, вот мы и добрались до Макларена. Эй, алло, ты что не откроешься? Ну ладно, через форчику полезем. Главное, чтобы он завелся вообще. Что-то вообще не понимаю прикола. Точно, сдох. Сдох. Как открывать капот? Да. Пойдем-ка спросим у них, как его завести. Короче, ребят, чуваки тоже не знают, как открыть капот. Аккумулятор сел. Что делать непонятно? Колдуем вокруг, просто бегаем, гуглим, пытаемся найти. Ну, сейчас смотрите, что мы имеем. Дверь заблокирована, все заблокировано. Ключ открыли. Думали, батарейка может быть, а в ключе там должен быть. Ну, как бы в самом Remote рем Control, это называется, в нем должен быть маленький ключ. Но его нет. Так, смотрим, что здесь имеем. Может, какой-то тросик. Видите, здесь все электронное. Вот, пожалуйста. И электронное, видите, вот это вот открытие капота. Но нужен аккумулятор, чтобы открыть. Аккумулятора нет. А, ну это дверь. Ну окей, я открыл дверь. За эту дернул. А дальше-то что? Может быть вот здесь что-то есть? Опа. Это что? Это не батарейка ли? Сейчас мы заедем. Да нет, вроде не похоже на батарейку. Блин, чтобы открыть, надо что-то вставить сюда. -да. Не открывается. А ну, вот так если... Ну нет, здесь просто предохранитель. Блок предохранитель. Это не то, что нам нужно. Что вообще ничего не понимаю, ребят. Каким образом может открываться капот? Эти ребятишки куда-то разбежались. Кому я тачку привез? Буду гуглить я. Так, я смотрю сейчас how и батареи сд. Only one. Ладно, uh, This... got... wow, вон она где спрятана. Короче, двери я могу открыть. Вот за этот рычажок дернуть. Теперь мы лезем он туда. Блин, ну почему они такие тупые, ребят? Потому а что американцы или почему? И вот здесь где-то стоит рычажок. Вот здесь где-то рычажок стоит. Просто я до нее не могу дотянуться. Но он имеется. Есть. Я открыл капот. Yeah, I open the hood. Open the no, no, no, open the, hood. Hood. Yeah. You need the connection. А я так не знаю, как. Блин, гуглить надо, потому что. But you need just Google it. <laughs> yeah. yeah. We need something for... To open the battery. Oh, yeah. Okay. Uh, which one is plus? Minus? You This one is minus? Minus, yeah. Okay. окей У тебя ключ, да? Да Не, я сделаю Ты сделаю? Да, да Можешь мне ключ? Да Ага, спасибо тормоза тормоза, что Окей Короче, ребята, такие они, блин, просто нерасторопные. Эти американцы, уж не знаю, американцы, но, видимо, такая жизнь его лентя... лентяйская привела. Ой, а как нам открыть капот? Ключ разобрали, смотрит, нет ли там ключа самого, знаете, да, металлического, вот этого огрызка. Ой, его нету, это плохо. А у тебя нет другого ключа? Нет. Я говорю, а зачем он вам нужен? Они, им хотят что-то открывать. Но здесь на капоте нет, нет, нет замка который ты бы мог бы ставить ключ и провернуть. Я говорю, зачем вы хотите? Ушли все гуглить, пропали. Я вот первое, что загуглил, сразу открыл и нашел, как открывается капот. Просто открываешь дверь, а дверь открывается, вы видели, каким образом это я сам нашел, за рычажок дергаешь, за веревочку. Дальше ты открываешь дверь, но мне не очень удобно здесь на всю дверь открыть, но там есть еще один рычажок, когда дверь на всю открыта, она же наверх открывается, знаете. А он, блин, ну, ну как назвать, чтобы не ругаться? Не хочется там дураком тупым его называть. Глазами хлопает, как, я не знаю, как будто какой-то слон. Знаете, я в Таиланде был когда-то с папой, там слоны вот так стоят, ничего сказать не могут, смотрят так просто, хлопают глазами. Но слонов жалко, потому что они там на привязи, на цепи. А этот чувак нифига не на привязи. в общем, он ушел сейчас новый аккумулятор нести. Просто необходимо. Окей, Женя, отдохни. Чуть-чуть отдохни, ты много работал последние два дня. а последний месяц много отдыхал. Ладно, ждем, сейчас принесет батарею. но. Батарея слоу. Надо просто клепку снять Похоже, так и придется делать, они тупые Сейчас, наверное, придется на все это делать Ребят, как я и сказал, он просто отсоединил батарею и я завел Знаете почему? И, и довольно легко завел, я даже не ожидал, что я заведу Потому что есть Алешка у тебя, а вы думали почему? Короче, потому что зарядился аккумулятор до определенного вольтажа и все В общем, ребят, угадайте, сколько я время потерял. В общем, час 15 я здесь простоял, просто потому, что чуваки даже, блин, они машину продают, а именно лакшери. Они не знают, как открыть капот. Но неужели тебе это самому не интересно? То и в работе пригодится, правда? Вот такая ситуация случится. Если... Вот такие дела, ребят. В общем, я сам искал, как открыть капот, потом подсоединял, потом меня уже просто сидел в машине. В общем, час 15 другие клиенты меня ждут, обзвонились Брокер звонит, клиент звонит, куча пропущенных, пока я с ними там ковырялся. Еду скорее забирать. Сейчас у меня первый этаж полностью пустой. Специально я это сделал для того, чтобы уже начать загрузку машин. Просто катастроф огромное количество, вот надо все их загрузить. Сегодня пятница вечер, соответственно, один автомобиль сейчас забираю. Завтра мне предстоит каким-то образом три машины отдать, еще пять забрать. Я не знаю, как это сделать. Если я хочу на выходы выехать, и не застрять здесь, то мне нужно это сделать. Но в любом случае, в принципе, если даже останусь, то что делать? Ну, ладно, каким-то образом буду себя занимать, и больно, например, суббота. Я знаю, чем заняться, я здесь уже в оставался. Короче, ну, я точно, ребят, не собираюсь, и вы не унывайте, окей? Я пока еду собирать. Вот мне дали чек. Почему чеками это устроено, я фиг его знаю. И вот так это, ребята, работает в Америке. Тебе чек, этот чек просто типа депозит делаешь на свой счет, и он тебе на следующий день поступает на счет. Excuse me. Excuse me, you, already... okay. такую старушку, ребят, забираем. 1988 года, офигеть. Даже ловить. Маленькая машина, очень удобная, ребята. В самый конец, как обычно. Тем более, что она идет у нас болкаратон, по-моему, или куда она там идет, не знаю. Короче, грузим в самый конец. Фух, ребята. Ну и денек сегодня время 8 часов вечера. А я только освободился. Ну как освободился? Мне еще ехать полтора часа. Ну, это налегке я сделал. Сейчас пойду в спортзал, скажу. Приехал. Скупаюсь, приоденусь и. Дальше проеду еще какой то расстояние Ну, в принципе, полтора часа все сегодня проеду Потому что завтра утром нужно забрать машину у клиента В автосалоне, потому что там какой-то клиент чумной Названивает брокеру а, Отменяйте, давайте другого водителя Взял, отменил у нас А потом снова выставил Мы его снова взяли Сегодня должны были забрать Мы просто не успели, потому что нет времени Я еще голодный, пойду сейчас схожу покушаю Пока я иду до спортзала, хотел вам, знаете, что сказать? Что... Ну, вы видите, какие работяги Ну, вы же видите Вот я вам все это, ребята, наглядно показываю К чему я это говорю сейчас? К тому, что... Мы с вами, ну, те, кто немножко рукастый, уж не скромно так я себя назову Ну, вы часто мне об этом пишите в комментариях Уж точно здесь себя найдем, понимаете, о чем я? Мы точно себя найдем, чуть-чуть рукастые люди В Америке себя найдем, нифига с голоду не помрем Потому что работы очень много Вот я вам прямо на себе показывал И сами видите, как белка в колесе, если что-то еще пожестче не придумать, не знаю, что там бывает Капец, очень много, очень много работы Я просто не успеваю всех клиентов, ну, типа каждому угодить Ты просто не успеваешь не успеваешь, потому что столько много заказов, столько много работы. Поэтому приезжайте, конечно, на помощь, ребят. Что-нибудь в будущем я придумаю, чтобы и вам тоже предоставить работу. Потому что многие приезжают, говорят, а я в Сакраменто приехал, а что мне делать? Да не надо, блин, туда приехать. Ребята, нечего там сейчас делать. Сакраменто все едут, все едут. Что там делать? Непонятно, там работы нет. В Майами как-то вроде бы попроще, но я попытаюсь придумать что-то, чтобы я вам мог эту работу предоставить. Будем работать над этим. Что по трейлеру вам сказать? Сегодня подписчик один написал, второй написал вроде более серьезный. Ну, как, как что-то будет, какие-то продвижение, я вас обязательно проинформирую, покажу, кто меня купил. мне купил. Мне очень хочется, чтобы купил какой-то мой, э, мой подписчик, потому что, ну, я правда много вложил, вы сами эти видели, просто десятками тысяч долларов это измеряется, и я довел его до ума, я помню, когда я только его купил, он часто ломался, и многие из вас, и мне это, знаете, немножко так Расстраивал, писали, ну что ты продавай, да это фигня, хлам продавай И меня это расстраивало, потому что я думаю, ну как, какие мы с вами не терпеливые что ли Ну неужели мы такие безруки, что мы не можем до ума довести какой-то агрегат, блин Ну как так, И мы же дом покупаем, мы же не говорим, да блин, продавай он весь разваливается Мы когда с папой купили дом, ну мы с папой, папа купил дом, а я был маленький Мы с папой его ремонтировали, там какие-то кирпичики, там шпалы, то все, баню придумали, строили забор новый то Ну красоту, красоту наводили Поэтому и здесь такая же история я не могу взять и продать его и кому но ну, опять же, как я продам? Это так чисто по-русски, знаете? Взял, купил и по кому-то там свинью подложил, продал. Я так не могу, поэтому я очень долго вкладывал, но ну, я, сомненно, не скрываю, понятное дело, я на нем очень много заработал. И сейчас он просто ну, в идеальном состоянии. Сейчас ничего не требуется. Поэтому я могу с чистой совестью продать. Даже если бы я продал не моему подписчику, все равно так не могу. Какому-то американцу впарить. На, тебе, пожалуйста, и езжай. Блин, а потом на бочи я его увижу, он стоит сломанный и мне как-то станет не по себе, я себе этого не прощу. Поэтому. Сейчас он отличный, вон там стоит. Я пойду позанимаюсь в душ и поеду дальше зарабатывать бабки. Что еще вам сказать? Ну вот ролик сегодня вышел, несколько человек написал, пока два, еще кто-то на почту писал. Ну, в общем, как что-то будет более понятно я вам расскажу и покажу этого подписчика, который купит у меня триллер. Погнали. Ребята, всем привет. Мне доброе утро. Ну и вам доброе утро, кто смотрит с утра за чайком и завтраком. В общем, что я вам хочу сказать. Сегодня суббота. Пробок быть не должно. Распланировал я вчера себе весь день. Целый список написал, какие машины выгружаются, какие загружаются. В общем, подхожу в автосалон. К 8.30 он открывается. Сейчас время 8.20. Надеюсь, что сегодня все успею. Не хотелось бы просто день потерять и остаться здесь. Okay. Okay. Он странный, блин, тип. слушайте, 8 утра, и он уже какой-то агрессивный, говорит, о, чувак, ты приехал, наконец-то, что случилось, что случилось? Я говорю, ничего не случилось, он типа вчера что не успел, я думаю, чего я ему буду объяснять, с каким настроением, я буду еще оправдываться, что Я говорю, ничего не случилось, понятно, а где твой трейлер? Там, нифига себе, ты далеко поставил, поставь здесь, я говорю, здесь нельзя, здесь везде знаки, вот видишь, знаки, знаки, знаки, я туда поставил. Блин, хорошо, я его еще не открыл, ну, в заднюю часть. Мне надо пойти и посмотреть трейлер. Я думал, ладно, не буду снимать, но вообще интересная ситуация. Я говорю, а что тебе на нее смотреть? Он такой идет, идет, идет со мной. Такой дошел где он? Да, я не понял, где он? Я вон там стоит. Блин, да я не пойду, давай пригоняй сюда. Говорю. Здесь нельзя парковать, ну сюда паркуй. Я, говорю, я сюда не смогу припарковаться. Здесь другие трейлеры большие стою. давай-давай, нормально. Ну там есть место конечно, Я <coughs> просто не хотел перепарковать. Я говорю, а зачем тебе на него смотреть, что ты хочешь увидеть? Просто да, хочу посмотреть, просто хочу посмотреть. Ну что, зачем тебе на нее смотреть? Потому что если это какой-то не такой трейлер, то я отменю груз. Кого ты нафиг отменишь? Я уже приехал, отменю груз начальник. Всегда вот такие клопы маленькие. Еще особенно когда ростом Простите уж кто маленького роста. Еще особенно когда маленького роста, начинает из себя что-то мнить. Клопы такие выделываться. Я, блин, сильный. Я самый властный. Ну окей, самый ты, ладно. Заставишь мне трейлер припарковать. Ну окей, перепаркуй. Но потом, когда буду доставлять, я уже буду регулировать правила. Во сколько привезу, когда привезу. Также будет у меня звонить. А когда ты привезешь? То есть он сейчас так разговаривает, пока не загрузил. Я буду говорить, чувак, есть контракт? А по контракту это 7 дней, поэтому, когда захочу, тогда я привезу. Ну, в общем, ладно, сейчас перепаркую. Просто это же мой трейлер, я же не компанейском ездил, поэтому я берегу шины, я не могу здесь взять и развернуться. Я буду сейчас вот так круг делать, ну, чтобы, сами понимаете, радиус большой брать. На самом деле, ребят, я понимаю, конечно, чего он опасается. Он боится, что этот автомобиль, который идет на in трейлер на большой, я заберу на открытом трейлере. Думаю, вдруг я его обманываю, у меня открытый трейлер. Ну, наверное, такие случаи у него бывали. Только на открытом трейлере приехал, машину подороже забрала, а они оплачивают закрытый трейлер. Несправедливо, несправедливо. Не я что я да? Это Я чтобы я Короче, вы все слышали. Идет фотка, трейлер. Не знаю, о чем про моего диспетчера сказал. У меня лучший диспетчер в мире, который существует. ты знаете, что мне нравится в американцах? С одной стороны, это же и нравится, и это же может являться средством того, что они делают это не от души. То есть для них, для американцев, просто извиниться это вообще не составляет проблем. Ну, то есть, у меня довольно часто так было, и вы это тоже видели, наблюдали. Когда там на шиномонтаж, я с кем-то ругался, они подходят, говорят, извини, пожалуйста, все. И во вопрос не в камере, они не видят камеру сейчас, он какую он камеру видел, камеру внизу лежал. С другой стороны, ну, это же может являться следствием того, что он как бы это делает не от души, что это такой чисто технический термин, он его произнес и пошел дальше. Но мне-то по большому счету все равно, от души, не от души. Мне стало легче, когда он это сказал, мне стало легче. Ну, это же важно, правда? Поэтому, когда мне говорят там, а вот они там американцы, ну нет, там, я где-то читаю, что американцы, они не от души улыбаются. Не от души тебе желают там хорошего дня. Да пофигу, блин. Тебе хорошо от этого? Хорошо. Ну что ты еще хочешь? Что ты там в душу кому-то лезешь? Идет человек тебе, улыбается, пожелает хорошего дня, спросит, как у тебя дела. Действительно ли ему важны, как у тебя дела? Действительно ли он хочет, чтобы у тебя хорошо прошел день? Неважно, блин, неважно. Тебе легче, тебе лучше, тебе приятнее тебе У тебя настроение поднялось. Ну а что еще нужно? Ну иди, иди иди и делись этим хорошим настроением с другими. Вот и я сейчас пойду делиться с другими. Жду, сейчас он принесет машину. Видите, что с пультом. В перчатках током не бьется, без перчаток бьется. Ну ничего, у меня где-то был новый, заменю потом уже, когда приеду, чтобы этот трейлер достался в идеальном состоянии новому владельцу, которого я пока, кстати, не нашел. Так что, если что, пишем, трейлер все еще продается. go over the tire. And when you it down, you yeah, go over the Okay. gonna hang out. you do, you do your thing. And you can drive stick really well. У машины какой-то странный, типа. Это первым ему первому, пожалуйста. Конечно, конечно, первому. Смотрите, явно он странный. Видите, у меня на стыку коробка.